Тем не менее, надо восстановить в памяти нам с вами будет четвертый курс для того, чтобы мы вспомнили, чем мы занимаемся. Потому что чем мы только не занимаемся? Иронами мы занимаемся, и Тар мы занимаемся, и стихиями мы занимаемся. Это все ответвление от нашего стандартного факультета, нашего основного факультета. И вот как раз четвертый курс, каузальное тело, напоминаю вам, это у нас основное дерево. И Забывать его ни в коем случае нельзя, потому что, например, работа со стихией, она так или иначе, она строится на работе с каузалом. Работа с лунами, работа с подразумевает, что вы понимаете, что такое кармическое тело и как оно устроено, если не работать в нем, то, по крайней мере, уж все теоретические основы, связанные с кармой, с судьбой и прочими милыми и близкими сердцу вещами у вас должны быть. Поэтому сейчас мы с вами начнем с того, что освежим в памяти, что такое кармическое тело, что такое каузал. Семеричная структура сознания, которую вы все прекрасно знаете, и схема эта находится позади меня, привычно и доступна вам. На первых двух курсах мы с вами занимались работой с подсознанием, то есть освобождением энергетического резерва психики. Ибо без энергии информацию не распаковать. Энергии должно быть много. На уровне ментального тела мы с вами занимались разбором ментальных конструкций. То есть фактически тех зеркальных слепков, которые отражают эффекты работы, подчеркиваю, эффекты работы подсознания и эффекты работы сверхсознания, которые в свою очередь... Состоит у нас из каузального будхиального и атмического тела. Это информационные пласты психики, которые руководят всем, как пункт управления, как команда, как власть да, по сути. И что мы знаем о своей собственной власти? Кто руководит разумом? Кто руководит жизнью или что? Чтобы ответить на этот вопрос, надо было много чего перекопать. Прежде всего, перекопать подсознание, потому что там огромнейшее количество страхов, которые сдерживают энергию. Они просто не дают эти страхи прикоснуться к основополагающим каким-то жизненным вещам. Не дадут. Да? Наступает то, что вы знаете прекрасно из своего личного опыта, либо фрагментарная глухота, либо такая тотальная тупость мозга. Да? Либо сознание делает вид, что оно резко перестало понимать русский язык и вообще на самом деле всю жизнь говорило на каком-то другом, на каком не помню, но не по-русски точно, потому что текста тоже не понимаю. И все эти эффекты, это как раз были эффекты подсознания, которые отказываются давать энергию для того, чтобы распаковать некие жизненные аспекты, некоторые важные аспекты сознания, которые могут заставить сверху эту энергию отдавать на мышление, на разум, на жизнь в большем объеме, чем оно делало подсознание раньше. А подсознание, напоминаю, оно очень не любит энергию отдавать, потому что в нем вшита программа, энергосберегающая функция. Поэтому оно знает, чем меньше энергии я отдаю, тем живее буду, тем здоровее буду. Соответственно, может случиться так, что если страхов много, то есть если они перевешивают объемом своей массы, силы всеми ограничивающими установками, они перевешивают исследовательскую, любопытствующую функцию сверхсознания, то команда сверхсознания просто не доходит, не, сум... не умеет пробиться через этот мощный заслон. И тогда с нами происходят некоторые странные ситуации, вроде бы как, Разум и подсказывает, как надо поступать, да? но что-то вдруг в сознании отключается, и наступает абсолютнейшая апатия, ты понимаешь, что ты не понимаешь слов, например, да? или ты не понимаешь голоса разума. что Ты знаешь, как надо поступить, и тем не менее, вопреки всем логическим аспектам, ты поступаешь совершенно строго наоборот. Что причиной тому? И вот эту причину мы с вами раскапывали на уровне подсознания, подбирались к подсознанию с различных сторон и астрал чистили, и эфирку накачивали, и с стихиями работали, то есть с первооснованными. Поэтому наше подсознание штука такая достаточно непредсказуемая, была для нас до недавнего времени, пока мы не начали плотно работать со своей подкоркой, плотно работать со своей психикой. С одной стороны, подсознание это кладезь достаточно могучей силы, не скажу информации, да, потому что информации там конечно крайне мало. А вот энергии там довольно-таки много, но энергия эта имеет специфическое качество. Она будет направляться сознанием только лишь на функции выживаемости. и Больше не на вот нет у нее другого тумблера. Там у нее такой, рычаг имеет два направления, да, либо жив, либо мертв. Если рычаг в положении жив, сознание считает, подсознание считает, что все очень хорошо. Да, и можно, в общем-то, не напрягаться. Если этот тумблер начинает двигаться как-то к красной отметке, то есть уже почти мёрз, да, вот тогда начинают скрываться, что называется, резервы, которые направляются только на одну единственную функцию, опять же выжить. Да. И подсознание ни в коем случае не будет самопроизвольно, самостоятельно пытаться удовлетворить наши желания, удовлетворить наши интересы, если они не связаны с функцией выживаемости. Поэтому, чтобы убедить подсознание отдать энергию, надо было его либо а напугать, очень сильно, да, чтобы оно все-таки отдавало энергию туда куда надо. Либо посыл должен быть настолько мощный, что сопротивляться подсознание уже этому не сможет. И этот посыл так или иначе опять же должен быть связан с понятиями выживаемости. Только так подсознание понимает речь, только так оно понимает слов, угу, как говорят в вот, поэтому собственно говоря то, что мы с вами делали, это освобождали энергию в пространстве подсознания для, для того, чтобы оно не было такое, такое уж неприверимое, такое уж жесткое, такое уж ограниченное и жадное, да, чтобы оно спокойно отдавало энергию, скажем так, достаточно на легком испуге, а не на полном катастрофе и на полном катаклизме сознания. Я надеюсь, что у нас это получилось. Теперь достаточно просто давать команду, да, причем команду давать таким жестким специфическим образом, чтобы подсознание энергию отдавало. Страхов в подсознании не осталось, и оно начала, эта избыточная энергия, поступать на уровень ментального тела, на уровень социального нашего сознания. Это огромнейший пласт сознания, напоминаю вам ментал наш, который трехслойен, да, и в, этой, в этой трехслойности лежат все логические конструкции, которые объясняют нам устройство этого мира. И чем более образован человек, тем более обширное и более точное у него это устройство, но также обширность им объем ментального тела напрямую связан, с сколько энергии из подсознания он может взять. И вот когда энергия из подсознания пошла, эффектом этого, этой работы, эффектом этого процесса мы с вами заметили, что ментальное тело начало жадно просить информацию. То есть оно поняло, что недостаточно у него ни информации, ни алгоритмов, ни знаний об устройстве этого мира. И более того, те шаблоны, которые раньше существовали в ментальном теле не давая взять информацию иного качества, чем она вкладывалась раньше, они начали потихонечку ослабевать что-то само, а что-то мы удаляли, размягчали в ментале специально, да, через разбор жестких ментальных конструкций, таким образом расширяя возможности своего ментального тела. Ментальное тело начало информационно обогащаться, что в свою очередь помогло устройству нашего сверхсознания, то есть каузальное тело, предмету нашей работы на этом занятии, более смело брать новый жизненный опыт, потому что каузальное тело это сфера нашего опыта. Там упаковываются все события, которые мы когда-либо проживали. При этом, при всем, если ментальное тело напрямую не помнит этих событий, это вовсе не означает, что они куда-то деваются. Просто ментальное тело будет ухватывать, выделять из пространства тела каузального, из этого объема информации только те события, которые более или менее четко подтверждают картину мира, прописанную в ментальном теле. Почему? Потому что, опять же, энергия, если энергии у сознания не хватает, он включает вот эти вот самые энергосберегающие функции. Соответственно, эти же самые энергосберегающие функции на ментальном теле тоже найдут свое отражение. И эффектом будет избирательная память, то есть мы помним только то, что нужно, а то, что не нужно, подсознание исключает из энергетического питания, в ментальном теле эти основы остаются обесточенными, как следствие обесточенными становятся и воспоминания в теле каузального, потому что в каузальном теле энергии крайне мало. И чтобы оно взяло эту энергию хоть откуда-нибудь, у него есть только два способа. Первый способ это из своего собственного внутреннего мира, то есть возбудить энергию астрала, которая пойдет непосредственно на воспоминания, то, что мы с вами искусственно делаем на наших занятиях. И второй вариант, это естественный, когда мы попадаем в некий событийный ряд, который однозначно включает в нас эмоциональную ситуацию. Вот такие, такое включение в, эмоции, в ситуации, которая однозначно включит эмоцию, и называется кармическая предопределенность. То, что выпукло, то, что на поверхности, то, что по каналам напитывается энергией, от внутреннего мира, я понятно объясняю, то, что напитывается энергией от внутреннего мира, всегда будет более сильно, чем то, что эта энергия не напитывается. Ну, представьте себе, что у вас в каузальном теле находится рядом несколько событий да, из разных областей жизни, но энергия поступает только на одно, оно становится более сильным, то есть эта программа более работоспособная, более могучая. Соответственно, когда вы попадаете в кармическое пространство или в общее каузальное поле, будет срабатывать максимально сильная программа, та, которая энергетически напитана для вас. А те, которые менее энергетически напитаны, они не сработают, опять же, потому что энергию они возьмут только из, из внутреннего мира, из мира своих эмоций. И если стоит запрет в подсознании давать энергию на всякое воспоминание, мало ли кому что надо, энергии мало, только на важное, только на нужное, вот. то соответственно из внешнего мира это событие энергии не получит а ниоткуда взять. В каузальном пространстве и в каузальном теле энергии достаточно мало, там много информации, но энергии там мало. Поэтому нужно, чтобы это событие, эту ситуацию, это, эту программу обесточенную хоть кто-то энергией напитал. И питает, как правило, либо вы сами, это в 99% случаев, либо стихийное, то есть фатальное некое событие, которое ознаменовано огромнейшим выбросом энергии которая вольность-невольность напитает все, что всё до чего дотянется. Фатальных событий мы, как правило, избегаем. Фатальные события, как правило, являются для нас символом катастрофы, а значит смерти. Поэтому подсознание сделает все, безусловно, чтобы вы в это фатальное событие не попали. Это называется интуиция. Интуиция как энергосберегающий механизм все, чтобы человек-носитель подсознания не попал в событие, которое ознаменовано резким выбросом энергии, стихийным выбросом и не обнажились те программы в каузальном теле, которые эту энергию могут взять, а значит станут наравне сильными с теми, которые обозначены самим сознанием. Я понятно объяснила? Вот, поэтому вот эта функция на разбережение подсознания, она проецируется на все тела, на, все, на, весь, на весь объем сознания. Человек не желает переживать события, прежде всего. Почему? Потому что они всегда носят непредсказуемый характер. А вдруг будет случиться что-то, что-то такое, что пойдет не по сценарию. Поэтому сценарий желательно должен быть жестким. Каузальное тело это как раз и есть тот сценарий жизни, тот сценарий судьбы, но этот сценарий рукавов... прописан в каузальном теле не сам по себе, у него есть режиссер, тот, который его собственно говоря написал, и этот режиссер это будхиальное тело или слой ценности и убеждений. Там энергии еще меньше, чем в каузальном теле, это чисто информационное пространство, которое не является самостоятельным телом человека, а является лишь его проекцией, его связью с некими эгрегориальными структурами, которые являются хранилищем и разработчиком определенных ценностей и убеждений, которые, в свою очередь, Копирует в сознание людей, и эти ценности и убеждения являются тем самым скопированными, являются тем самым режиссером, который указаниями своими спускает команды на тело каузальное, каков должен быть событийный ряд, чтобы сознание человека не попало в фатальные ситуации, не попало в стихийные ситуации. Опять же, для чего? Для того, чтобы не поменять эти самые ценности и убеждения. Итак, каузальное тело, оно управляемо будхиальным телом сверху. И не произойдут в сознании и в жизни человека события, если они идут в разрез с его основополагающими убеждениями. А чтобы они не шли в разрез с основополагающими убеждениями, у человека вложена еще одна функция ценности и убеждения, это, как правило, абстрактная форма бытия, не конкретная, а человек всегда будет склонен рассуждать не абстрактно, то есть не философствовать, да, а всё конкретизировать, всё находить отражение, примеры в окружающем мире. Соответственно, найдя какой-либо пример своему убеждению в окружающем мире, он жестко свяжет убеждение и этот пример, и пример станет зеркалом того самого убеждения. При этом при всем спроси себя, спроси любого человека, какое убеждение, какая ценность стоит за его действием, стоит за его решением, стоит за его поступком. И, как правило, если он и найдет какой-нибудь ответ, то он то, то, точно так же будет шаблонированным, вытащенным с ментального тела, основанным на этом конкретном примере. Потому что, когда мы говорим о ценностях и убеждениях, первое, что вы вспоминаете, это какой-то конкретный пример. То есть не, не, не, не образ, да, не философствование, не, не абстракцию, а конкретику абсолютнейшую из реальной жизни. Но разве может быть частное абсолютным оправданием общего? Ведь общее состоит из множества частных. И одно и то же убеждение может найти в ментальном пространстве, то есть в нашем реальном осязаемом мире огромнейшее количество подтверждений. И при этом, при всем, эти подтверждения оказывается, могут быть не связаны ментально друг с другом, никакой логической связью. Правда ли? Но при этом, при всем, сознание человека, повторяю, обычного человека, который своей подкоркой не занимается, которая развитием сознания не занимается, а просто живет среди людей да, и делает какие-то свои обычные человеческие дела, не задумываясь. Так вот сознание такого человека, оно не будет пересматривать ни свои ценности и убеждения, никогда не будет основываться на принятии своих решений отсутствующими логическими связями, а только присутствующими. И если логических связей, оправдывающих по принципу если то, это важно, если то, не присутствует в ментальном теле, то и логическая цепочка в сознании человека отсутствует. А соответственно отсутствует и новый алгоритм поведения. Ментальное тело, напоминаю вас, оно у нас трехслойное. На первом уровне у нас слова, на втором уровне понятия, емкие, емкий процесс, который объединяет слова по группам. И на третьем уровне у нас находятся модели поведения, которые основаны на этих самых понятиях. Вот модели поведения как раз и есть та самая подушка безопасности, которая дает возможность каузальному телу выстраивать свою линию движения максимально энергосберегающий, не эффективно, а энергосберегающий. С другой стороны, на каузальное тело давит тело бухиальное, которое указывает ему принципы энергосбережения. Принципы энергосбережения выражены как раз именно в ценностях и убеждениях. Вспомнили четвертый курс. Да? Четвертый курс каузальное тело, цепочки кармических событий. Это Готовые законченные программы, которые подтверждены с точки зрения ментала, энергетически, получили свое питание из моделей поведения, вшитых готовых программ, которые, конечно же, тоже основаны на энергосбережении, потому что готовая модель поведения сильно экономит время, а время это энергия. А с другой стороны, они придавлены будхиальным телом, которое говорит, что надо действовать так во имя чего-то. И вот это во имя чего-то это та самая непререкаемая истина, чтобы, и чтобы человек ее изменил, он должен как раз попасть в те самые фатальные события, которые дадут огромнейший выплеск потусторонней энергии не из внутреннего мира, а из мира внешнего. Что в свою очередь спровоцирует внутренний конфликт и обнажаться в каузальном теле иные схемы, иные программы, иные модели поведения. Именно поэтому есть такое поверие, да, что скажем так, человек попадает в катастрофические ситуации, когда он идет на грани жизни и смерти в тот момент, когда его Карма, да, его ведущая программа очень желает пробиться, да, когда он начинает жить не свою судьбу, когда он абсолютно полностью забывает о, своей, о той своей программе, собственно говоря, с которой он сюда явился, что-то там себе сделать, что-то отработать, совершить какие-то задачи свои собственные и личные. Да. И вот когда эта программа засыпает окончательно и не может проявиться ни в каком событии, ни в каком решении, ни в какой ситуации. Человек попадает в фатальные события для того, чтобы разрушить какие-то старые свои основы. И если это совершенно невозможно, то фатальные события, как правило, заканчиваются летальными словами. Вот. Поэтому, чтобы такого не произошло, человек должен перепросматривать свои события регулярно. и Пересматривать и переоценивать свои ценности и убеждения тоже регулярно. Для этого у него должен быть повод, для этого у него должен быть мотив. И вот этого мотива будхиальный слой, эгрегориальное пространство тоже старается человека всячески лишить. А как лишить его мотива? Когда мы начинаем вообще что-либо делать в своей жизни? Когда мы удовлетворены жизнью или не удовлетворены? Когда мы удовлетворены, мы ничего не делаем, как правильно, да? нас всё устраивает. Соответственно, будхиальное тело, оно тебе даст убеждение, что то, что происходит, это как раз именно то, что нужно. Более того, эти события должны быть приправлены желательно хорошими эмоциями, позитивными эмоциями. То есть человек должен не только эмпирически да, видеть, что то, что происходит, все хорошо, а испытывать по этому поводу некоторую радость. Потому что если он будет испытывать при этом негативные эмоции, да, то в большинстве случаев он не поверит в том, что это все хорошо. Нет, должен быть определенный склад ума, да, философский или магический, который будет рассматривать каждую негативную ситуацию как источник размышления, как источник обучения. Да. Мы говорим сейчас об обычном человеческом человеке, который живет среди людей. Итак, будхиальное пространство это мир эгрегоров, который включает в себя каждый эгрегор достаточно большое количество людей, явно больше трех. Тоже многослойная конструкция и каждый слой онтологически подразумевает и превышает каждый нижележайший. То есть государство у нас всегда будет превалировать нас семьей, да, а над государством у нас всегда висит религиозная структура, которая давлеет на государство. Ну, эту тему вы знаете, а если вы не помните, на соответствующем занятии мы на эту тему тоже поговорим. Таким образом, наш событийный ряд ⁇ это очень ограниченное, очень сжатое со всех сторон структура, линия и тело наше каузальное по сути является предметом драки всех эгрегориальных сфер.